Приветствую вас, дорогие друзья! С вами Алла Вишневецкая, и сегодня мы с вами поговорим об очень интересном аспекте, который нас ожидает в июне 2022 года – это соединение Венеры и Урана. Точный аспект будет 11 июня – Венера и Уран соединятся в знаке Телец. Но на самом деле этот аспект мы будем ощущать три дня до и три дня после точного соединения. Что же принесет нам этот аспект? И давайте для начала разберемся, за что отвечает Венера и Уран в астрологии, какие сферы жизни могут быть затронуты в контексте этого аспекта. Начнем с Венеры. Ее называют в астрологии планетой малого счастья. Венера в Тельце чувствует себя прекрасно, она управляет этим знаком и максимально располагает к поиску комфорта, благосостояния. Она не прочь заработать, поэтому тема источников дохода тоже может быть актуальна в то время, когда Венера проходит по Тельцу. Ну, безусловно, это тема отношений и стабильности в них. Что касается Урана, то это у нас планета, которая отвечает за перемены и революции. Уран всегда вносит элемент спонтанности в то, что происходит в нашей жизни. Он приносит с собой озарение, а также новые идеи и нестандартный подход. С точки зрения астрологии Уран это именно та планета, которая не дает нам засиживаться, на одном месте. Это та планета, которая постоянно подталкивает нас к переменам и к поиску чего-то нового. В то же время Уран, находясь в Тельце, пребывает не в самом сильном для себя положении, поскольку Телец — это знак довольно-таки степенный и размеренный, и он не дает возможности Урану разогнаться. Поэтому Уран в Тельце будто бы накапливает силы, и затем создает вот эти внезапные ситуации и неожиданные истории. Соединение Венеры и Урана носит как социальный, так и личный, индивидуальный характер. И вы знаете, что даже сложно сказать, или этот аспект гармоничный, или он напряженный, поскольку, безусловно, он может принести очень много хорошего, очень много спонтанного и нового но в то же время он может как раз-таки вот этой своей спонтанностью и навредить тем делам и процессам, к которым мы привыкли. Поэтому, конечно, это все решается ситуативно. И давайте мы с вами обсудим этот аспект с разных сторон, то есть какие у него могут быть положительные и отрицательные стороны. В первую очередь, соединение Венеры и Урана это аспект спонтанных знакомств, поэтому если данная тема актуальна в вашей жизни, то имейте в виду, что э, период вблизи 11 числа это довольно такие перспективные и интересные время в плане э, новых знакомств. А что касается отношений, которые вас давно не устраивают, и вы находились в таком состоянии, когда не получалось об этом сказать человеку, то на соединении Венеры и Урана часто происходят разрывы. Причем это может все равно иметь спонтанный характер, так как Уран дает часто такую эмоциональность яркую. Человек будто бы в один момент ощущает, что он созрел озвучить, Свое решение, и это может шокировать других людей, это может выглядеть как очень такое молниеносное решение, которое как гром среди ясного неба, и сложно вообще понять, почему это произошло именно сейчас. Но вот если вы находитесь в стабильных и комфортных для вас отношениях, вы на таком аспекте можете прочувствовать рутину и обыденность, будто бы вам скучно, вам неинтересно. И вот таких эмоций стоит опасаться, поскольку они порой тоже могут приводить к конфликтам и порой даже временным разрывам. Но, тем не менее, это повод задуматься, как минимум, как разнообразить жизнь, как разнообразить досуг, но это вовсе не должно быть поводом разрывать стабильную и прочную связь. Что касается финансов, этот аспект затронет и материальную сферу жизни в том числе. Дело в том, что Уран часто приносит идеи и инсайты по поводу заработка денег. Поэтому будьте внимательны к тому, какие идеи посещают вас, может быть желание объединить свои усилия с друзьями, это аспект таких коллективных усилий в плане зарабатывания денег, поэтому в целом можно считать хорошим этот аспект для того, чтобы собирать команду, для того, чтобы запускать какой-то проект, который актуален многим людям. В целом Уран очень любит все, что связано с будущим, с планированием, поэтому... Могут быть вот такие инсайты по поводу того, что вас ждет в дальнейшем, если вы, например, начнете заниматься именно этим делом. И прислушивайтесь к себе обязательно в этом плане, так как каждый может почувствовать себя на таком аспекте провидцем. Но также я хочу вас предостеречь от спонтанных и необдуманных трат. Поскольку соединение Венеры и Урана может, знаете, отодвинуть в сторону бережливость даже у самых бережливых людей. В целом, какие могут быть рекомендации по этому поводу? Как говорится, посчитайте до 10. Когда появляется вот такое молниеносное, спонтанное желание что-то купить. То дайте себе время, чтобы подумать и взвесить все за против, понять, действительно ли вам так необходима эта покупка. Хорошо бы с этой мыслью переспать и уже на следующий день принимать более взвешенные решения. Что касается внешнего вида, и здесь данный аспект отличится, будет желание менять стиль внешний вид, прическу. В этом плане это может сработать в плюс, но в целом, что касается косметологических манипуляций, то стоит быть повнимательнее. В целом будьте внимательны с креативом и неординарностью, поскольку часто у такого соединения нет чувства меры, оно пропадает, и порой нас может увлечь какая-то тема, которой мы в другое время никогда бы не заинтересовались. Давайте рассмотрим, как это соединение повлияет на каждый знак зодиака. Я знаю, что вы очень любите, когда мы рассматриваем то или иное влияние по знакам. Итак, Тельцы, у вас соединение будет в первом доме. Это говорит о том, что в первую очередь вот Данное соединение повлияет на то, как вы выглядите. Будут вот мысли менять что-то в своем стиле, поведении, внешнем виде, менять прическу или а, то, как вы краситесь. Овны. Соединение попадает в ваш второй дом, поэтому могут быть инсайты, которые связаны с тем, как начать зарабатывать другим способом, могут быть инсайты по поводу увеличения вашего уровня дохода, но в целом это также и аспект импульсивных трат, поэтому будьте внимательны, но в целом это период, когда может возникнуть желание приобрести новую технику. Рыбы, соединение происходит в вашем третьем доме, самое время общаться с друзьями пройти новые курсы. Причем, знаете, идеальной темой будет курс «Как зарабатывать больше» или «Как найти партнера для отношений». Это прям будет соответствовать тематике этого соединения. Ну и плюс, конечно же, могут быть поездки, путешествия вместе с друзьями на таком аспекте. Далее, водолеи. Соединение происходит в вашем четвертом доме. Самые смелые, конечно, могут переехать или отправиться вместе с семьей в какую-то поездку, но в целом аспект может подталкивать к тому, чтобы менять что-то в интерьере, в доме. Это могут быть спонтанные покупки для дома, то, на что ранее вы не хотели тратиться и считали, что это вовсе не является необходимостью. Ну и плюс, конечно же, могут быть какие-то неожиданности от домочадцев, то, на что вы ну, никак не рассчитывали, какие-то ситуации, которые вас могут сильно удивить. Козероги. Данное соединение попадает в ваш пятый дом, и это значит, что наступает очень интересное, очень эмоциональное время, когда возможны новые знакомства. Это период, когда может произойти отдых, который запомнится вам надолго. В целом по данному соединению вы можете получить известия или могут возникнуть неожиданные ситуации, связанные с детьми. Но в целом идеи, идеи могут касаться также и вашего бизнеса, вашего досуга, времяпровождения, то, на что раньше вы могли не тратить время и на что раньше не хватало вот, энтузиазма и сил. Стрельцы, данное соединение попадает в ваш шестой дом. Это значит, что неожиданные ситуации ожидают вас на рабочем месте. Это могут быть новые контакты, новые контракты. Это могут быть интересные встречи, обсуждения. В целом, могут быть даже и мысли о смене работы, и довольно спонтанно вы можете это все осуществить. Это время перелетов, коммуникаций. В целом, данное соединение может принести положительные изменения в ваш рабочий график. Скорпионы. Соединение происходит в вашем седьмом секторе. У многих этот сектор ассоциируется с браком, и действительно... Могут происходить такие судьбоносные встречи на данном соединении, но не обязательно привязывать это только к личной жизни. Поэтому могут быть важные контакты и встречи, которые связаны с вашей работой, клиентами. Это могут быть новые клиенты, новые соглашения с другими людьми. В целом... Обычно этот аспект дает возможность решить спорные вопросы. Если вы были с кем-то в конфронтации, то такое соединение может помочь вам найти компромисс. Хотя, если долго терпели, то тоже может быть выброс эмоций, так как уран, как я уже объясняла ранее, он склонен в тельце долго накапливать и потом резко вот эти эмоции высвобождать поэтому лучше будет приступать к новым проектам и обновлять вот ваши рабочие отношения таким образом данный аспект проиграется лучше всего весы соединение попадает в ваш восьмой дом это традиционно эксперименты в сексуальной сфере но в целом также стоит избегать риска, связанного с финансами. Причем здесь речь идет не только о финансах других людей, но также и о ваших личных деньгах. В целом, данное соединение также э, говорит о том, что вы можете неожиданно получить какой-то подарок или интересное и выгодное для вас предложение. Девы, соединение попадает в ваш девятый дом и в целом это время познания за границей поэтому могут быть спонтанные поездки у вас вместе с друзьями это может быть удачная защита диплома или важный этап в обучении причем вот по урану все будет совершенно спонтанно происходить в целом также девятый дом у нас проигрывается по юридическим вопросам поэтому Стоит взять во внимание этот момент, если данная тема для вас актуальна. Соединение Венеры и Урана может давать неожиданную мировую, когда стороны все-таки договариваются и таким образом вопрос решается. Львы, соединение попадает в ваш десятый дом, и, безусловно, это даст много коммуникаций. Общение, по работе, прислушивайтесь к своим инсайтам. Они могут быть связаны как раз таки с темой вашей личной реализации. Может возникнуть идея, как продвинуть новый проект. Тоже обращайте на это внимание. Может быть плодотворное сотрудничество с кем-то, кто будет оказывать вам определенную помощь или будет давать подсказки. В целом по такому аспекту как раз-таки к нам часто приходят нужные люди. Поэтому вот я бы рекомендовала вам обязательно обращать внимание на новые знакомства. Раки Соединение происходит в вашем одиннадцатом доме. Это дом счастливого случая. И эта фраза наиболее актуально для соединения Венеры и Урана. Поэтому вас может ожидать какой-то приятный бонус, сюрприз, подарок от судьбы. Это может быть также связано с определенным коллективом. Это может быть связано с новой идеей проекта. В целом 11-й дом также имеет отношение к будущему, поэтому могут быть как раз-таки мысли и идеи, которые касаются будущих проектов. Обязательно это все записывайте. Это может быть и начало новой страницы в вашей жизни. И те события, которые будут происходить вблизи этого соединения, могут положительным образом повлиять на ваше финансовое состояние и на взаимоотношения с другими людьми. Но не бойтесь ставить себе новые задачи. Не бойтесь что-то менять, обязательно это все будет идти на пользу. Близнецы. Соединение произойдет в вашем двенадцатом доме. И это дом тайн, поэтому многие вещи, которые будут происходить в вашей жизни, они могут очень глубоко вас затрагивать, но при этом окружающие могут даже не догадываться, что в вашей жизни такое происходит. Может быть, желание держать вот что-то такое важное в тайне, в секрете от других. Это могут быть тайные отношения, тайные переговоры, тайные путешествия. Но в целом двенадцатый дом это также дом душевности. Поэтому могут быть вот такие душевные разговоры тета-тет -а -тет с кем-то, когда вы буквально открываете свою душу, когда вы разгадываете тайны. Это очень интересное время, как в плане самопознания, так и в плане познания других людей. Вот буквально кто-то может перед вами открыться с совершенно новой для вас стороны. И в целом данное соединение может давать такое желание, знаете, будто бы спрятаться от этого мира, уехать за границу, на время уединиться где-то. Либо вообще вот быть наедине, либо с любимым человеком, но чтобы вот остальные не трогали. Поэтому, если вы ощущаете такую потребность, такое желание, то не отказывайте себе в этом, так как подобный аспект бывает не так уж часто. Напоследок хочу сказать, что, конечно же, данное соединение сработает очень ярко в картах тех людей, у кого находятся личные планеты в промежутке от 15 до 17 градуса знака Телец. Особенно если у вас там находится Солнце или Луна. Но так или иначе, каждый из нас почувствует это соединение, кто-то в большей степени, кто-то в меньшей. Так что обязательно делитесь в комментариях, как проигралось данное соединение именно у вас, как минимум какой эмоциональный настрой подарила вам соединение Венеры и Урана в Тельце. Желаю вам всего хорошего, будем с вами на связи. Всем пока-пока!